Здравствуйте, мои дорогие зрители. С вами школа рукоделия и я Вика. В сегодняшнем видео мы вяжем вот такой вот снуд для начинающих за один вечер. Смотрится прекрасно, вяжется очень про идею я взяла с алекс Китай рулит. Должна им в конце видео розыгрыш вот этих трех мотков прекраснейших ниток. Все смотрим видео. Нам нужны спицы 3,5 мм. Для этого нам нужна пряжа. Вот такие вот три мотка. 50 граммов это 55 метров в 50 граммах значит 110 метров в 100 граммах набираем 40 петель и вяжем лицевыми петлями 40 петель это у нас 30 сантиметров спицы как я сказала опять с половиной вяжем лицевыми петлями кромочную тоже мы провязываем лицевой петлей чтобы получился вот такой вот красивый край Вяжем ровное полотно, вот такой вот прямоугольник, длина, ширина 30 сантиметров, а длина 45 сантиметров. Когда мы связали вот такой вот прямоугольник, после 45 сантиметров все петли закрываем. Закрываем петли, оставив вот такую вот подольше, подлиннее ниточку для сшивания. Теперь правый верхний угол и левый нижний мы вот так вот берем и соединяем. Примерно на 12 сантиметров. Если вы хотите снуд шире, вяжите длиннее, допустим, не 45 сантиметров, а 50. И потом корректируйте ширину вот в этом месте. Если вы больше натянете, видите, он будет уже. Если вы меньше натянете, он будет шире. То есть в этом месте мы корректируем ширину нашего снуда. Так, сейчас я контролирую. У меня ширина где-то 22 сантиметра и сшиваю эти две детали теперь складываем пополам здесь мы можем корректировать так как мы захотим вот эти углы мы их можем больше раздвинуть вот такой вот ну, снут у нас получился за вечер с изнанки. Он, кстати, на шее. Если у нас куртка капюшон, он здесь не мешает. То есть только прикрывает как бы максимально горло. Вот, вот такой вот снут за один вечер. Девчонки, и еще следующий наш розыгрыш. В эту пряжу. Я, я просто влюбилась, я ее закажу очень-очень много, хочу поделиться с вами. Вы ее не купите, это я купила здесь от чешского производителя. Хоть они производят мало, ну э, хоть что-то они делают, и довольно-таки качественно. Я еще хочу на пару свитерков этой пряжи взять, поэтому э, хочу, чтобы кто-то из моих подписчиц тоже э, насладился этой пряжей. Кстати, здесь у нас... 30% шерсти, очень мягкая и в изделии смотрится вообще просто потрясающе и мягенькая очень. Поэтому вот три мотка как раз на этот снудик мы разыгрываем. Вам нужно сделать 4 действия. Первое, поставить лайк, поставить коммент, написать комментарий к этому видео, сделать репост в любую социальную сеть и подписаться на мой инстаграм. Все, а розыгрыш у нас будет 29 числа. Вот все-все-все розыгрыши, которые у меня на канале будут проведены, именно 29 числа в прямом эфире вот вот и все девчонки с вами была вика и школа рукоделия я с вами прощаюсь до новых встреч всем пока пока быстренько делаем все все все чтобы получить такие ниточки всем пока